Привет, ты на канале Чайёк ТВ. В данном ролике я покажу тебе 25 тупых отзывов в игре Among Us. Почему 25? Потому что ролик делится на две части. Вторая часть выйдет завтра, поэтому подписывайся на меня с колокольчиком, это важно. Также поздравляю с наступающим Новым Годом. До Нового Года осталось 9 дней. Также разработчики сообщили, то, что они пошли в отпуск. И я не знаю, что это значит. Может то, что обновление нам стоит ждать... Середина января или прям позже, там в феврале. В общем, мы приступаем к отзывам. А где Airships? Я не понял. Ну, во-первых, он, наверное, говорит про Airship. Карта Airship выйдет в начале 2021 года. Но неужели этот человек не мог загуглить и узнать, когда именно выйдет эта карта? Нет нужно возмущаться. Где Airships? Ну мне эта игра понравилась, но есть одно, что когда 9 человек и 3 предателя, то нужно убить 3 человека, а это слишком мало. Сделать, что максимально было 12 человек. Но неужели кошка-король Бравл Старс, какой классный ник, не могла додуматься до того, что можно поставить 2 предателя? И тем более, все игроки ждут то, что в грядущем обновлении, когда еще выйдет новая карта, добавят 15 игроков. Ну то есть можно будет вместо 10 играть еще и с 15 игроками. Планшет Huawei не поддерживает эту игру. Разработчики сделайте, чтобы игру поддерживали все устройства. Вы мой коммент видели? Разработчики. Разработчики, конечно, такие сидят и ждут, когда какой-то там дегройт на очень старом дерьмовом планшете, судя по всему, напишет он отзыв. Я не понимаю этих людей. В общем, ладно, переходим к следующему отзыву. Ну и никак не обойтись без такого отзыва. Из этой игры повесилась девочка. Как же надоели такие люди, которые не могут проверить эту информацию. Да господи, в любом там видео, которое набрало какие-то нормальные просмотры, расскажет то, что это все фейк. Ну, в общем, ладно, нам нечего останавливаться, идем дальше. Ни разу не был предателем игра, но как же такие люди не понимают то, что когда они мирные, то какой-то человек играет за предателя. То есть если ты думаешь то, что предателем стать нереально, то почему эти люди играют за предателя? Магия. друзья, не играйте в эту игру, потому что из-за этой игры повесилась девочка. Мне сейчас на WhatsApp пришло сообщение, что девочка повесилась. Девочка из 34-й школы. Я вам говорю, не играйте в эту игру Among а Us. Я уже удалил игру. Ну и хорошо, что удалил. Игра норм. Но зачем одна звезда? Потому что тут есть много читеры. Тут едят что ли много читеры? И жаль, что игра убивает людей. Я просто устал говорить про это, поэтому я пропущу. Мне не нравится эта игра. Она психопадная, Просто ужас. Игра нафиг. ее сделали. Пожалуйста, не играйте эту игру. Умоляю. А4. Я стал предателем. Играем 5 секунд. Кто-то стал предателем. Играем до конца. Удалите канал А4. Фу, мерзко в эту игру играть. И что эти вы разноцветные человечки означают? Ну, я не знаю, что означают телепузики. Я ее не скачал и никогда. Но ну, я так понимаю то, что этот человек не скачал игру и еще ее хейтит. И я не понимаю таких людей, которые там говорят то, что видео плохое и не смотрят его до конца. И также про игру ее не скачали, но хейтят. Браво. Игра жестокая. Гогда, я импостер, почему-то сразу меня кикают, кикают, даже когда я мирный игрок. И я был мирным и я не увидел, что кто-то в люк прыгал. И чразу я-я, цурацкая игра. Игра, как убивать их, как играть, не знаю, не советую. Что ты только что написал? Не скачивайте, мой кот лежал рядом. И, и когда я зашел на карту, весь экран был черный. Я подумал сбой, и тут а, мы монстры, как в ютубе, и у того умер кто-то и после этого ужаса мой кот и вася умер у меня на глазах прям сейчас что и я не понимаю вот зачем люди данный бред пишут ясен фиг то что это неправда и ясно то что этого не случалось но и зачем это писать я слыхал что это смертельная игра пожалуйста разработчики пожалуйста сделайте эту игру не смертельный как почему я всегда член экипажа это ужас исправьте не скачивайте пожалуйста ну и почему я должен не скачивать данную игру если ты не становишься предательным у меня такой вопрос я злюсь, просто почему мне дают не гулять, а Монкас дают ждать минуты, например, 5, 10, 15, 20. Я так понял то, что данный игрок жалуется на то, что его не пускают в игру из-за того, что он ливал скаток. И как же надеюсь то, что он удалил игру. Потому что люди, которые ливают скаток из-за того, что они не предатели, очень сильно бесят. «Очень скучно, браво лучший, дебилы, идите на последнее место». Кстати, ребята, я так хочу узнать, что же лучше Амонкас или Бравл Старс У меня нет гигов. И при чем здесь Амонкас? Почему один бог? Потому что нельзя играть в эту игру. И мне здесь интересно, а при чем здесь боги-то? Игра ужасная, не могу стать предателем, очень много минусов, поэтому одна звезда. И у меня здесь вопрос, раз ты не можешь предателем стать, то почему игра плохая? И раз ты говоришь то, что много минусов, то почему ты не расписал их в своем отзыве, чтобы разработчик их прочитал и отметил для себя то, что нужно пофиксить? И кстати, в обновлении добавят очень странное задание, почистить унитаз. Почему одна звезда? Вы, разработчики, до сих пор не выпустили карту Airship, что в переводе означает дирижабль. Быстрее выпускайте. То есть из-за того, что разработчики дорабатывают новую карту, и она до сих пор не вышла, ты ставишь игре одну звезду. Гениально. Типа удалил 4 приложения, а оно не закачивается. Ставь лайк, если Жиза, если тебе говорят то, что нужно очистить одно количество мегабайт, ты его очищаешь, а потом Play Market говорит, еще чисти. И это не дело игры, то есть э, данный человек зря поставил плохую оценку игре, важно что игре. Потому что очистить память требует сам Play Market почему все крутые вещи платные я не понимаю когда я хочу играть и еще потом мне надо ждать 5 минут еще надо ждать когда она загружится не так и пойдет исправляйте прям очень сложно прочитать данный отзыв и все-таки я не понимаю людей которые хотят за то что в игре есть донат На донаты сами разработчики развивают игру. Таким образом донаты они повышают бюджет игры и весь бюджет идет на улучшение игры. Ну а про людей, которых банят на 5, 10, 15 минут я уже говорил, поэтому я останавливаться не буду иду дальше. В нулю все читеры кикают просто так, а вы, разработчики, сидите с деньгами с кайфом просто так. Но во-первых, что очень важно в грядущем обнулении, будет нормальный античит, и больше читеров в игре не будет, это прям очень сильно важно. И тем более, раз ты такой умный и говоришь, что, что там разработчики в деньгах валяются, а ты попробуй создать свою игру. А на этом ролик подошел к концу. Он был для меня очень тяжелый. Если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии хэштег Бутылка. Пока, пока.